Когда мы читаем отрицательные отзывы тут важно помнить что это не совсем объективная картина человек так устроен что он охотно критикует но не так охотно дает позитивную оценку если продукты сервис хорошие это часто воспринимается как само собой разумеющееся. а вот если что-то не так есть какой-то изъян человек считает своим долгом об этом написать в комментариях поэтому картина не объективная так как большинство кому понравилось предпочитают не высказываться кстати обратите внимание Внимание, что youtube с ноября 2021 года перестал показывать зрителям общее количество дизлайков под видео теперь этот счетчик доступен только для авторов роликов хотя кнопка осталась это было сделано из-за жалоб авторов о целенаправленных атаках когда массово ставятся дизлайки и таким образом запускается вот негативная волна и предвзятое такое негативное отношение к видео